Всем добрый вечер. Ну пока никуда не ездим, не ходим, сидим в жесткой изоляции. Будем использовать хоть такое общение и стараться, так, с максимальной пользой для дела, чтобы с наступлением весны некоторые моменты, обсуждаемые нами, можно было применять в практике. О чем тема? Отношение мое. Спрашивают, отношение мое к воспитанию трутня и маток зимующими пчелами. Сразу скажу негативное. И ссылаюсь на ученые источники. Какие делались эксперименты? Молодые пчелы-кормилицы в возрасте от 6 до 12 дней, пока у этих пчел максимально высоко, активен фермент протеазы, усваивающий белок пыльцы, могут полноценно функционировать железы по вырабатыванию маточного молочка. Соответственно, выкармливание идет полноценно, передача туда всего этого багажа питательных веществ и матки получаются максимально полноценными. Чем позже по возрасту становится пчела и по необходимости нужно воспитывать маток то матки бывают каких видов часть маток получается нормальная часть маток переходные формы и какая-то часть вообще уродство почему потому что воспитание маток идет за счет молочка взрослыми пчелами за счет молочка их собственного Белка жирового тела. Поэтому воспитание зимующими пчелами, а это старые пчелы, несмотря на то, что у них богатый запас этих веществ жирового тела, но это идет не от поедания пыльцы, а за счет их резерва. Сколько бы их там много не было, но в природе существует вот такая вот хитрая особенность. Почему всегда даю ссылку на роевую пару? Именно на районе воспитываются два поколения, минимум, меняются два поколения. И уже молодые пчелы-кормилицы воспитывают и трудней как один из представителей репродуктивной этой миссии, и маток. Молодые пчелы. Поэтому учитывать этот Нюанс. Какие существуют семьи воспит- какие варианты семей воспитательниц? Был вопрос. Так вот, к теме. Ну, использую ли я семью стартер и финишер? Нет, не использую. Потому что нет никакой необходимости держать на пасеке лишний штат в лице стартера. Особенно при выводе маток. Там большого количества при выводе маток не нужно. Чем меньше маток, семьевоспитательницы, тем выше будет их качество. Если уж пчеловод и хочет добиться большего числа приема личинок, значит, применяем жесткий старт. полноценный вариант семьевоспитательницы. Разделительная решетка, внизу матка, вверху Открытый расплод, перга и прививочная планка, то ли для маточного молочка, то ли для будущих маток. Если семья принимает недостаточное количество маточных личинок на прием, так вот пчеловод установил. Значит можно в лице этой семьи, воспитательницы, как финишора сделать жесткий старт и стартер. Поставили провивочную планку. Днем, допустим. Через разделительную решетку поднимается пчела-кормилица в наверх. И открытый раствор здесь тоже есть по бокам. И перга. И на ночь закрываем пленкой. Создали сиротское состояние в этом отделении. Конечно же, отреагируют. Здесь и летная пчела есть, и ульевая, и молодая это отделение произолированной матки на ухо отреагирует большим приемом личинок. Затем на следующий день они за ночь примут определенное количество. На следующий день с утра или от с обеда мы отворачиваем от передней стенки, ну, даем сколько там? 5 сантиметров, Допустим. Дополнительно поднимается еще пчела-кормилица уже к принятым личинкам, и идет полноценное воспитание личинок. Это вот такое в одном лице можно применить и стартер, жесткий стартер, и он же является и до довоспитанием личинок. Можно оставить здесь же дозревать, если не планируется дальше воспитывать личинок. Следующий прием очередную партию, значит можно продержать 10 дней до выхода. Их не тронут, их не тронут. Выйдут матки, маткам обуляться не дадут при наличии плодной внизу. Они их воспитают, они им дадут полностью созреть, выйти. Одна выйдет, конечно, уничтожит конкурентов и и той не жить. Поэтому если планируется следующая серия, значит на пятый день запечатали все маточники, отдаем какой-то инкубатор. Обычно я применяю без безматочные семьи, там, роевая, семья в районе вошла, я отводок на старой матке сделал, а туда отдаю на дозревание эту рамку. Или же в какую-то другую семью, если это у нас племенная воспитательница, племенная матка, то есть наш селекционное ядро наше. Значит, здесь будут они давать нам маточники, а дозревать такая же точно семья будет рядом стоять, можно сформировать разделительная решетка, матка внизу, а сюда будем отдавать маточники сбоку где-то, пускай не дозревает. На 10-й день контроль, потому что на 11-й уже могут выходить. Вот такой вариант семьи воспитательницы. Если уже застала раевая пора, можно безматочный сделать, то есть безматочную семью-воспитательницу для воспитания личинок. Приятность и полезность. Семья достигла определенного уровня. Рядом сделали отводок то, что я практикую постоянно сделали рядом отводок а если уже до конца говорить о моем варианте значит это двухматочный конечно же двухматочный отводок на старых матках а здесь воспитываем личинок вот для маточного молочка хоть для будущих маток неважно из этой же серии можно сюда дать и на обгул то есть без маточный вариант в идеале молодой пчелы предостаточно открытого расплода минимум они готовы биологически и маток воспитывать и потому что в райвом состоянии уже. но еще есть какой один интересный момент формирования семьи воспитательницы вот в лице вот этого отводка на старых матках. Они набирают хорошую силу через где-то ну, три недели. Если я сюда даю при, в старте, при формировании целый корпус печатного расплода, понятно, что через три недели они сами в дуэт, в дуэт такой 2 на север. плюс ста выйдет. Это хороший будет, хорошая семейка. Я на верхней Делаю, уношу ее где-то отводок, А это отделение будет идеально. Внизу матка, полноценный вариант создания семьи воспитательницы. И она у вас будет хоть до конца сезона. То ли маток вам нужно, то ли маточное молочко. И будете воспитывать. Здесь была матка, мы ее забрали. Внизу матка. И получилось такое уникальное полусиротское состояние забрали матку сразу даем на воспитание личинок без всяких стартеров жестких они возьмут ее как как вроде там большая паника в общем, создается большая паника на прием личинок ну и затем уже воспитываются полноценно при наличии массы молодых пчел и кормов соответственно так что, стараться создавать на пасеке, чтобы, ну, как оно идет по природе, по, по, э, по ситуации, чтобы не было лишнего штата, чтобы не было там каких-то дополнительных стартеров. Все должно быть вот этом в одном лице. Вы сразу первая партия, самые жирные семьи, что проявили уже э, желание троиться, на них отводок на старых матках воспитывайте первую партию маточников, маток. Затем в этой партии, тут уже гулялись молодые матки, все, да, здесь матки обгулялись молодые, понятно, они набирают силу до конца сезона закончить себя уже как медовик. А тут мы работаем на дальнейшее воспитание личинок в любом в любой номинации пишите, звоните будем думать какие темы обсуждать впереди зела, зум повторником буду зум проводить потому что сегодня не получилось попробую еще такой вот вариант коротенький и в комментариях пишите какие могут быть на пасеке моменты такие спорные или непонятные значит то что знаю то что у меня в этом случае было как я выходил из ситуации как я это практикую конечно же я буду дополнительно давать объяснение всего доброго до свидания